Значит, э -э количество знаний это умственные способности, <сих> <сих> уровень логического мышления. Кстати, уровень логического мышления, думаю, у меня достаточно высокий. Э -э по отдельности два топа. Ну, количество знаний у меня больше, чем у среднего человека, но многих знаний, э -э скажем так, массовых у меня нету. Скажем так, многих вещей, которые знают большинство людей, я не знаю. То есть я бы, я бы сказал, я не обременен кучей бесполезных знаний. В основном, если брать образование современное. Вот мы берем современное образование, там много разных бесполезных знаний, у меня их нету. К примеру, я не смогу там назвать столицу какой-то страны, хотя раньше в детстве, ну, пока я был ребенком, я, очевидно, ну, как бы не шарил, я тоже всякую тухню -то... изучал. То есть там до 12 лет, или там до 11, до 10 лет, я, я там все, ну как, не все, я знал столицы самых известных городов, ну, то есть самых известных стран мира, там, не знаю, 50 плюс столиц, я знал там все моря, океаны, там разные озера и прочую. Бесполезную, бесконечную бесполезную Это Я там постоянно следил, сколько там планет в Солнечной системе, то там, знаете, постоянно открываются новые планеты. То это планета, то это уже не планета, и там знаете сколько планет уже. Потому что постоянно новое что-то. То это считается планетой, то это не считается планетой и тогда. То есть, за все это бесполезно я следил, когда был ребенком. Я знал почти все виды динозавров, более менее известные. Хранил это все в голове. То есть, прикиньте, сколько всякой. Не храню в голове. Почти все виды динозавров, э, столицы 50 плюс стран, там всякие моря, озера, океаны, количество, где, что, э, планеты, вот это вот все прочее, прочее. Это бесполезно эту хуйню, бесконечно хранил в голове. Теперь, когда я ну, взрослый стал, я понимаю, что все абсолютно ну, бесполезно, я не храню этого ничего в голове, об этом не думаю никогда. Короче, конкретно количество знаний, э, если брать массовое такое массовые знания, какие-то известные факты, то у меня, наверное, меньше, чем у большинства. Но в целом количество знаний... Именно каких-то относительно полезных, думаю, больше, чем у большинства. Дело так на процентов 50-70. Если не больше. А уровень логического мышления, ну, это даже, ну, как бы нет смысла об этом говорить, потому что если... любого человека, который вообще об этом задумается, об, об, о логическом мышлении, вот попытается, как бы, скажем так, охарактеризовать человеческую расу вот, по уровню их логики. Сложно, короче, иметь... Уровень логического мышления э, слабее, чем у большинства людей. Хотя, опять же, что мы, что, смотря, что мы будем считать логикой. И есть задачки по математике, так сказать, на логику. Там, не знаю, для второклассников или третьеклассников, которые просто абсолютно невозможно, э, скажем так, пройти или дать ответ на них. Потому что они ебутые, потому что это кто-то назвал логикой. Опять же, define logic. Что такое логика? С моей точки зрения это логично, короче А все нет Не, ну ты, конечно, сверхразум э, Умственные способности с количеством знаний сравнивать это, это, ну, два понятия, которые рядом не пересекаются вообще никак